Надеюсь, что видно, да? Видно, да, призначено. Мы Очень хорошо Как известно, научное деятельность Дмитрия Владимировича Бубрика делится на два основных этапа. Он учился в Петербургском университете и занимался в основном российской диалектологией, славянским языкознанием и болто акцентологии, акцентологией. А потом он довольно резко вдруг перешел на изучение финно языков. Это второй период, это финно период, который является, наверное, главным плодом его научной деятельности, несмотря на то, что и славянские, славяновеческие работы очень ценные и интересные на самом деле. Он сам, однако, не считал вот такой переворот нелогичным или странным, потому что он, как уже сегодня прозвучало, был учеником академика Алексея Александровича Шахматова, который также увлекался финно-игорскими языками. Он летом собирал интересный материал и выпустил сборник по мордовскому языку. И сам Бубрих пишет об этом в одной статье, посвященной именно фигуре своего бывшего учителя как финогравьеда о том, что Шахматов не мог не интересоваться финогорскими языками, географически, исторически, тесно связанным с русским языком. То есть получается, что каждый русист, в принципе, который занимается историей русского языка, диахроническим исследованием русского языка, должен привлечь во внимание и материалы финогорских языков по понятным географическим причинам. Дальше предметом нашего доклада является статья Дмитрия Владимировича Бубриха, которая вышла в 1926 году в сборнике «Язык и литература. Первый том. О языковых следах финских тефнотон Чуди. Это статья, которая каким-то образом является вот связующим звеном между предыдущей деятельности и будущее, То есть она находится, так сказать, на стыке индоевропейстики и финно-угроведения. Об этом писал сам автор, который уже в послевоенное время, в 1948 году, охарактеризовал вот свою работу и пишет о том, что она в начале 20-х годов создались особые условия. То она возникла во время уже э, новой советской науки, когда именно создаются совсем новые условия для изучения вот, языков бывших и народцев Старской империи. То тогда развивается уже наука, которая охватывает все э, народы бывшей империи и нового союза, и именно в этом духе просто появляется интересный вопрос, касающийся, однако, вот, индоевропейских языков. То есть здесь поэтому я говорю о том, что это на стыке вот предыдущих интересов и новых. То есть так называемая германская проблема о том, что среди ученых Западной Европы, в основном немецких, появляется вопрос о так называемой арийской чистоте германцев. А Бубрих просто излагает вот идею о том, что наоборот, именно германский язык, который сильно отходит от проэндоевропейского языка, показывает присутствие тут именно интересных субстратных элементов в языке. Но это тезис, которая уже была выдвинута в Западной Европе и в Советском Союзе. И здесь просто, как я писал, вот в 1948 году Бубрых характеризует свою работу, но уже там обнаруживается определенная политическая подоплека. Потому что это известно, что, как сказать, вот германская проблема в эти годы, конечно считалось довольно проблематичной. Но интересно, что в 1926 году он излагает вот чисто языковедческую теорию. И основная мысль статьи что германцы никак не могут быть признаны какими-либо чистыми рицами, это опять вот политическое вот определение проблемы, но они в их сформировании приняли важное участие финаидные племена. То есть вопрос о том, что... Именно субстрат финно, финский, балтийско-финский субстрат является важным элементом возникновения вот прогерманского языка. Вот, как я уже говорил, гипотеза не под основой германской речи уже была сформулирована на Западе в Германии еврейским лингвистом, это довольно интересно, Сигмундом Файстом которого, на которого сам Бубрих в своей статье указывает, он приводит несколько его работ на немецком языке, но и в Советском Союзе. И здесь просто приведены две работы, которые тоже упоминаются в статье. Первая работа профессора Федора Брауна на немецком языке, но существует и русскоязычный перевод, первобытное население Европы и происхождение э, германцев. И э, маленькая статья академика Николая Яковлевича Мара к вопросу об геофетидизмах в германских языках. Вот в этих двух работах излагается теория субстрата, которая предполагает существование кавказских элементов э, в германской речи. И именно вот... Бубрих просто предлагает новую интерпретацию, исходя именно вот из теории субстрата, и он довольно кратко, но критически относится к двум работам. И пишет выступление Николая Яковлевича Марра недостаточно полно, выступление Федора Александровича Брауна полнее, но обладает недостатками, которые вызвали жестокую отповедь на Западе, отчасти и у нас». А в статье, который будет опубликован сборник, приводятся на разные э, отзывы, которые публиковались на Западе. Я не нашел ни одной критики в Советском Союзе, поэтому не знаю, может быть, нужно еще будет копать. Интересно, что Бубрих, который каким-то образом потом отказывался от изучения вот индоевропейских языков, но он сохраняет просто верность методологии изучения вот языковых семей. Поэтому, в отличие, например, от Академика Марра, он просто продолжает работать в соответствии с применением вот языковых и звуковых законов. То есть он просто никогда не отказывается от применения строжайшей системы звуковых соответствий. То есть он... Своих работах всегда исходить вот, из очень э, чуткого и точного определения звуковых соответствий между языками. То есть, в отличие от школы Академика Марра, которая потом э, решила просто пойти своим путем и просто отрицать все э, результаты вот, индоевропейских традиций западного происхождения. Интересно, что, однако, в этой работе Бубрид пишет о том, что ввиду его ограничительного размера и ввиду того, что она предназначена для читателя без специальных знаний, невозможно развернуть полностью весь только что указанный ход аргументации. Но мы знаем, и об этом расскажет сейчас Гермина Вячеславовна, что в архивах существуют разные варианты вот этого текста, которые, наверное, если они будут издаваться и изучаться, позволят нам просто получить более полную картину всех аргументаций, которые приводит Бубрих в этой работе и которые он предлагал и в своих выступлениях в Советском Союзе и на Западе. Поэтому это конец первой части. Я передаю слово своей коллеге Гермине Геочеславане.